медитация на исцеление матки на очищение матки убираем болезни такие как миома и другие заболевания которые имеются в матке а теперь Закройте, пожалуйста, глазки и займите удобное положение. Можете присесть, ножки на пол поставить, либо прилечь, без разницы, лишь бы вам было удобно. Эту практику желательно делать утром после пробуждения или вечером перед сном. Подышите глубоко, вытяните вдох. Глубокий выдох. Еще раз вдох. И еще раз глубокий выдох. Дышите до тех пор, пока у вас не появится состояние легкости и невесомости. А теперь представьте в вашей маточке, как разгорается огонь увидите как он сжигает весь негатив видите как он сжигает все болезни а теперь представьте Огонь фиолетовым, фиолетовое пламя имеет свойство сжигать все кармические узлы, которые породу роду пере, передаются. Фиолетовое пламя может сжигать раки, опухоли. Представляете, как Вашей маточке волоконит этот огонь. А теперь представьте Вашей маточке шар золотого цвета. Теперь Вам необходимо этот шар по маточке. Делать круговые движения вправо, влево, прямо, назад. А теперь представьте, как этот шар выходит с вашей маточки, несется быстро-быстро-быстро в самую глубь земли, в самый центр земли, где горит, в самое ядро, где горит, полыхает огонь. Матушки земли, он там делает быстрых несколько круговых движений и возвращается резко к вам маточку. И быстрым движением в разные стороны крутится, вертится вашей маточке, убирая, исцеляя ее. И опять опускается резко вниз, вглубь земли, там делает несколько круговых движений, вверх поднимается прямо в вашу маточку. И опять делает быстрые, резкие круговые движения в разные стороны. Как видите, так и видите. Если не видите, просто знаете. но это происходит. Рано или поздно вы это увидите. И опять этот шар вниз уходит в самый глубь земли, опускаясь. Набирает энергию, набирает энергию земли, набирает энергию. Огня земного из центра земли, и опять резко поднимается вашу маточку, делает круговые движения быстро-быстро, резко-резко, и исчезает, растворяется. А теперь представьте в вашей руке тряпочку, которая сияет божественным светом, и как чувствуете, так и делайте, вытирайте вашу маточку, вымывайте все неровности, сделайте ее гладенькой, чистенькой, красивой. Как видите, так и видите. Как чувствуете, так и чувствуете. Вытирайте маточку. Сейчас происходит исцеление. Вытираем, почищаем. Освобождаем ее от всех вашей болезней. После того, как вы вытерли, вытирайте. Если вы чувствуете, что вы еще не все вытерли, нажимайте меня на паузу и вытирайте дальше. Но ну, а мы идем дальше. После того, когда вы вытерли, и все ваши заболевания выгладили маточку, выровняли. Представьте себе, как из самого потока, небесного потока, из самого неба спускается божественный поток белого сияющего света и проходит в вашу макушку находится дальше и дальше и дальше вас и проникает в вашу маточку, останавливаясь там. После, того, после этого представьте, как из ядра земли поднимается золотая энергия матушки земли. Вверх и вверх и проходит прямо в вашу маточку, только она такая тягучая, как желе. И почувствуйте, как в вашей маточке соприкоснулась две энергии, соединилась между собой, и как закружилась в едином танце. Почувствуйте эту энергию вашей маточки. А теперь представьте, там еще солнышко, которое начинает светить, освещает вашу маточку, согревает вашу маточку, наполняет ее теплом, светом, радостью и позитивом. Почувствуйте все эти потоки, Почувствуйте, что происходит в вашем теле, что происходит в вашей маточке. Напишите в комментариях. Я думаю, интересно будет всем узнать, какие результаты, какие ощущения, какие эмоции вы испытали. Находитесь в этом состоянии столько, сколько вам удобно. Делайте эту практику, какое-то время со мной, пока месть вы не запомните. А потом вы уже можете сами в течение минуты или трех проделывать эту практику перед сном или после пробуждения. И проделав эту практику более месяца, вы удивитесь результатам, которые будут происходить с вашим телом, с вашей маточкой. И обязательно после этой практики сходите в больницу и проверьтесь, насколько это сработало. И обязательно оставьте комментарий.